Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Binance только что переместил 6 триллионов токенов Terra Luna Classic и на данный момент владеет большей половиной предложения Terra Luna Classic. Сегодня мы с тобой разберем, как Binance собирается сжигать Terra Luna Classic через множество подставных аккаунтов. Но самое важное, мы попробуем понять, когда конкретно Binance начнет этот процесс. Мы разберем то, что слышали от команды Binance и раскроем их план и чего они ожидают от нас, сообщества Terra Luna и разработчиков Terra Luna, прежде чем запустить механизм сжигания на Binance. Также у нас есть очень хорошая новость для Terra Luna Classic. Это случилось впервые для этой монеты и это может стать эффектом домино в будущем, что очень-очень хорошо отразится на цене Terra Luna Classic. Поэтому давай приступим, но прежде не забудь поддержать меня лайком. Это правда очень помогает. На последних видео мы набираем более 4000 лайков, и это очень мотивирует меня на создание нового контента. Большое спасибо за твою поддержку. Итак, сейчас ты видишь на экране просто невероятное расследование, буквально дотошное детальное изучение транзакций Binance от криптоблогера Happy Кэти Crypto. Давай разберем его работы. Очень интересно. Здесь мы видим анализ битовых запросов различных кошельков, включая кошелек, используемый для сжигания токенов Terra Luna Classic. Здесь он обозначен черным кружком. Также здесь мы видим основной кошелек Binance, который обозначен красным кружком. Именно с него идут все эти запросы и взаимодействия с целой сетью маскировочных кошельков. Эта разбивка показывает, как триллионы токенов Terra Luna Classic проходят через кошелек Binance и как они в итоге оседают в целой сетке кошельков, только лишь для того, чтобы в итоге оказаться на кошельке, предназначенном для сжигания токенов Terra Luna Classic. На следующей разбивке мы видим, как Binance отправляет огромное количество токенов Terra Luna на разные кошельки, которые затем отправляют токены на кошелек для сжигания. Очень сложно разобраться в этих хитросплетениях, но мы видим, что кошельки, которые получают луны от Binance, оказывается, участвуют в сжигании токенов на сайте Terra TerraLuna Classic Burner. Есть два варианта, что здесь происходит. Первый. Binance действительно хочет сжигать токены и делать это тайно, маскирует и запутывает свои транзакции в подготовке к этому. Второй вариант. Мы просто что-то недопоняли. Но самый главный вывод – Binance держит огромное количество токенов Terra Luna Classic и поэтому имеет большую власть делать то, что он хочет. А дальнейший запуск сжигания 1,2% на Binance приведет к большому сжиганию токенов Terra Luna Classic. И пока мы ждем телодвижения от Binance и разработчиков, давай прочитаем еще одну очень классную новость, которая может вызвать эффект домино. На самом деле, это уже началось. Отличная работа. Первая биржа CoinIn запустила механизм сжигания 1,2% для Terra Luna Classic. Мы очень благодарны. Вы услышали голос сообщества. Да, у нас появилась первая биржа, которая поддержала этот механизм сжигания 1,2% для Terra Luna Classic. Но по сравнению с Binance, эта биржа маленькая. Когда этот механизм будет запущен на Binance, эффект будет гораздо, гораздо ощутимее. Но тем не менее, процесс уже запущен, первая биржа пошла. Голос сообщества требует этого, и другим биржам просто-напросто не остается выбора, как следовать ему. Что говорит сам CZ, генеральный директор и создатель Binance. Могут ли они сжигать миллиарды или даже триллионы токенов уже сейчас? Я думаю, что вручную они пока это сделать не могут. Сизет об этом даже не говорил. Но они ожидают, когда сам блокчейн Тералуны начнет поддерживать этот механизм сжигания классических лун. Они также поддерживают сообщество и разработчиков. И когда механизм будет запущен в самом блокчейне Тералуны, Binance с удовольствием его поддержит и тоже начнет сжигать токены. У Binance на данный момент половина всего предложения Тералун classic 1 триллион токенов хранится во всех тех фиктивных кошельках которые мы видели в вот этих разборах в начале видео 2 и 6 триллиона токенов хранятся на самом главном кошельке бинанса это уже 3,6 триллиона токенов если все эти токены начнут сжигаться после запуска механизма 1 и 2 процента на такой крупной бирже как бинанс просто представь какое влияние это окажет на цену Terra луна classic если мы зайдем на Binance и посмотрим торговый объем Terra Luna Classic, то увидим, что он составлял два дня назад 230 миллионов долларов в сутки. А сейчас это около 140 миллионов долларов в сутки. Давай вспомним эту таблицу, которую я тебе уже показывал. Пускай будет минимальный торговый объем 100 миллионов долларов в сутки. При таком объеме Binance будет способен сжигать 14,5 миллиардов токенов в месяц. Так что мы видим желание Binance это сделать. Они готовятся к запуску этого механизма в блокчейне и уже создают какие-то сети для сжигания токенов. Кроме этого, есть уже первая биржа, которая поддержала механизм сжигания 1,2%. Дальше их будет все больше и больше, потому что этого хочет сообщество. Кажется, оптимизм для Terra Luna Classic есть, и это меня очень радует, ведь я покупал луны в диапазоне от 50 до 80 долларов, и мне бы хотелось хотя бы как-то окупить свои потери. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео, до скорого.